Очередную деловую встречу устроила инвестиционная компания развития для своих партнеров. Эта бизнес-площадка собрала огромное количество успешных риэлторов курорта и не только. На ней они делились между собой своим профессиональным опытом, а также обсуждали вопросы, которые касаются строительства проекта жилого комплекса «Южный квартал». И, конечно же, выстраивали схемы продуктивного сотрудничества. Это было мероприятие для агентств недвижимости, для руководителей агентств недвижимости. Мы хотели еще раз рассказать про наши цели, наш комплексы. И мы всем руководителям агентства недвижимости рассказали, что же мы будем делать дальше. У нас впереди еще пять строительных объектов, точнее 5 строительных площадок. Мы рассказывали, собственно говоря, об этом. На семинаре буквально в цифрах рассказали, что покупать квартиру с отделкой, конечно же, это выгодно и удобно. Приобретать квартиры с отделкой выгодно не только потому, что мы про это красиво рассказываем, а первое, потому что вы экономите свои собственные силы, средства, которые вы можете уже жить в готовой квартире, либо вы это время тратите на ремонт. Второй момент, вы заезжаете в квартиру с готовой отделкой не только вы, но и все ваши соседи. То есть вы не живете еще ближайшие пять лет, пока... И не ждете, пока все ваши соседи сделают ремонт в свободное от работы время. Вы заехали и наслаждаетесь жизнью. Следующий момент, когда квартира сдается в чистовой дизайнерской отделкой, вы уже не делаете ремонт самостоятельно и не теряете драгоценные квадратные метры на выравнивание стен, на установке каких-либо перегородок и тому подобного. То есть вы купили 40 квадратных метров и проживаете 40 квадратных метров. В формате круглого стола все собравшиеся еще раз помнили стандарты и принципы работы с клиентами. Это было очень полезно. Ну и, конечно, не обошлось без сюрпризов. Компания развития объявила о начале конкурса среди профессионалов оказывающих услуги на рынке недвижимости «Анапы». У нас несколько призовых мест. Первое призовое место – это квартира в жилом комплексе «Южный квартал». Второе призовое место – это машина с брендом развития. Третье призовое место – это денежный приз, довольно-таки внушительный. И остальные призы – это айфоны, то есть сотовые телефоны. То, без чего мы, собственно говоря, с вами не можем ни работать, ни жить в настоящее время. А поговорить о продажах, обсудить важные темы в неформальной обстановке все присутствующие смогли на фушете. Подобные встречи, они очень важны в нашей работе. Во-первых, инвестиционная компания развития в очередной раз проявила себя великолепным организатором, потому что всегда это и дополнительная информация в работе, которая нам нужна при общении с нашими клиентами, и дополнительная площадка для общения, в принципе, с коллегами города. Вот. На этих встречах мы выясняем какие-то рабочие моменты, и это дает нам больше каких-то да, точек понимания друг друга, то есть мы оттачиваем какие-то свои взаимодействия, вот, чтобы ну, быть более эффективными и... Мы эти мероприятия посвящаем для того, чтобы узнать то, чего никто не знает, то, что можно донести до клиента, то, что не написано в интернете, и, ну, как, опираясь на какой-то факт. Мероприятие прошло в дружеской творческой атмосфере. В результате слушатели приобрели ценные знания, которые можно сразу применять на практике. Мероприятие, я думаю, прошло успешно. Мы донесли до агентства наших партнеров все, что мы хотели. Мы рассказали о наших комплексах, которые мы уже проектируем и скоро выведем на рынок. Запустили некую эстафету для агентств недвижимости. Вы видели, что всем было очень интересно это. Все хотят участвовать, выигрывать. Тем самым мы добьемся лучшего качества продаж, большего количества продаж соответственно, быстрее начнем развиваться. Инвестиционная компания развития, созданная в 2015 году, является одной из самых динамично развивающихся компаний в Анапе. На данный момент она осуществляет проект по строительству жилого комплекса «Южный квартал», который находится по адресу Субсекское, шоссе 35. Жилой комплекс «Южный квартал» это комплекс, состоящий из 17 монолитных домов собственного торгового центра, фитнес-центра мирового уровня. На данный момент мы заканчиваем строительство первой очереди. В конце года у нас сдача. В полном объеме идут подключения к сетям. Протягиваем внешние сети, воду, канализацию, теплосети. Начали строительство фитнес-центра, который мы обещали. В течение двух недель начнется строительство четвертой очереди. Идет перепроектирование центральных башен. Работа кипит. Алесия Давыдова, тридцать девятый канал.